мы за вами давненько наблюдаем. Блять, почему мне так не везет, сука? Оказывается, вы живете двойной жизнью. Ну да кто я такой тоже, блядь? В одной жизни вы Томас Андерсон, программист в крупной уважаемой компании. Ты, по-моему, перепутал. У вас есть медицинская страховка, вы платите налоги? Нет. И еще... Помогайте консьержке выносить мусор. Людского во мне духуя Дедушка передо мной стоит, там копейки дрочит и Я говорю, блядь, старина. Себе нахуй. Другая ваша жизнь в компьютерах. И тут вы известны как хакер Нео. Мое погоняло, ебись, оно все конем. Мы готовы уничтожить досье. Смотри. Нам известно, что с вами вошел в контакт один субъект. Ебать старый, ну съеби, пожалуйста. Известный под кличкой морфиус У него очки, они такие круглые. Власти многих стран называют его опаснейшим преступником. Знаю, он у меня хотел член потрогать, но я ему запретил. От вас нужно только одно: Помогите обезвредить известного террориста. Знаешь. Есть такое древнегреческое понятие Еще на зонах было Игнорируют пидорасов Мистер Андерсон Я процитировал поговорку Я разочарован Ребята, а можно чаю? Зачем, мистер Андерсон? Если сейчас вы не мы Вы меня горчили Подъеба